Добрый день, представляем лунные вешки или лунный гороскоп 30 ноября по 9 декабря 2020 года от Киры Соболь, практикующего мастера со стажем более 55 лет, автора 60 книг и более 100 авторских программ по эзотерике, магии, народным традициям и многим другим направлениям. Многих знаний вы не найдете ни в книгах, ни в интернете, ведь большая часть передается из уст в уста в школе-студии Киры Соболь. Итак, переходим к лунным вешкам. Сегодня полутеневое лунное затмение и полнолуние. Пришло время непредсказуемо, напор энергии давление давления со всех сторон. События личной жизни переплетены событиями мира. Не хочется вникать в проблемы мира, но мы все связаны нитями событий, решений и чувств многие будут растеряны руки будут опускаться мир будет казаться зыбким когда в нашу жизнь приходит шквал событий информации наш мозг и мы не успеваем реагировать хотя новые энергии знания возможности пришли уже более 15 лет назад но не все успевают перестраиваться. дети более мобильные двухлетний ребенок легко разбирается с планшетом мобильным телефоном а старшему поколению приходится порой туго Помогайте старшему поколению, поясняйте и будьте терпеливы, выделите время, спокойно объясните, что требуется. Мы наполнены энергией, полнолуние всегда распирает, особенно женщин. Не трогайте в этот период женщин, лучше помогите им провести уборку, сходите на прогулку, но не задирайте своих жен, матерей, дочерей, сестер. Тем более, что на все и на всех будет влиять затмение. Само слово затмение говорит, что есть что-то за тьмой. Мы даже не догадываемся, что скрывает тьма. И это вызывает беспокойство и раздражение. Возникает желание разобраться с тьмой, а не получается. И затмение пройдет в созвездии Близнецов. За тьмой стоит двойственность, неуверенность и страх, принять решение и желание найти виновника своих проблем. После 30 ноября не самый благоприятный период для полета во вселенную, для медитации на богатство. Сейчас время заземления. Земля, земные действия дают опору уверен. Проводите действия, которые дают мощные тактильные ощущения и чувство удовлетворения. Можно проводить различные практики настойчивость на развитие сенситивных и сенсорных ощущений. Особенно это хорошо, когда мы что-либо делаем своими руками. Состояние, когда мы хотим новых впечатлений, но влияние созвездия Близнецов, созвездие двойственное, метующееся, вас будет бросать из крайности в крайность желания. Сначала хочу конфетку, через три минуты конфетку не хочу, хочу гулять. Даже в плане желания съесть вкусняшку или погулять будет раздвоение и состояние качели, и будут сильные перепады настроения и планов. В понедельник проведите в в состоянии работы рук физического труда. В среду можно подумать свои планы. Подумайте, что вы хотите купить. Но пока не время для больших вложений, больших покупок, например, квартиры. Это совсем неудачный период для таких вложений. Со среды 2 декабря будет время встреч. Встреч со старыми друзьями, знакомыми, одноклассниками или коллегами. Вы сами будете встречать давних знакомых, и одни встречи будут приятны, а другие не очень. В субботу будьте осторожны. Время бурной энергии, накопились негативные эмоции, встрепенутся старые страхи, отчаяния и разочарования. Возможны неожиданные предложения но будьте внимательны и осторожны жизнь приносит новые программы которым вы не готовы так бывает относитесь к происходящему спокойно воскресенье 6 декабря день проявления духовной сущности человека каждого из нас люди вокруг близкие и вы сами будете удивлять друг друга уступайте друг другу не вступайте в этот день конфликт этот день запускает кармы событий ситуации будьте уравновешены спокойны проявите свое милосердие и заботу добродетели это такой день в понедельник 7 декабря портальный день могут прилететь камни из прошлого это бумеран это затмение принесет кому-то разрыв отношений коридор затмений это не время для принятия серьезных решений притормозите не принимайте важные и серьезные решения дело возможно состоится но в дальнейшем принесет проблем вы можете выйти замуж или жениться но в дальнейшем это принесет много затяжных тяжелых но это период приятного общения общайтесь с теми кто вам приятен делайте комплименты. Сейчас слово «важно». Период, когда важно следить за словами. Будьте внимательны, что, кому и как говорить. Среда, 9 декабря, день разрушения старых программ, убеждений и созидания нового. Вы можете в этот день почитать молитвы на уменьшение ненависти, провести действия на снятие негатива. В том числе негатив вы можете уменьшить простым действием. Позвоните человеку и попросите прощения, если кого-то обидели. И также простите человека, если вам позвонят и также попросят прощения. В сфере здоровья. Примите небольшую аскезу, усмиряйте плоть, не позволяйте телу брать верх над умом. Обратите внимание на поджелудочную железу. Псалмы денег. 3, 94, 11. В сфере любви вы можете все изменить именно своим состоянием. Свое состояние нужно отслеживать. Мы можем все и угасить ненависть, недовольство и вырастить красивый цветок любви. Псалмы любви 79, 38, 86. Также хорошо читать в эту декаду молитву Пресвятой Богородице Милостивая Икская. В сфере денег избегайте больших покупок, больших расходов, но вы можете порадовать себя подарочками и также можно порадовать тех, кто дорог нашему сердцу. Дополнительно псалмы денег 20, 137, 55. Также, чтобы избежать нерочительности и неверных покупок, почитайте перед походом в магазин молитву Кресту. И осените наличные деньги, все свои карты крестным знамени Время новогодних скидок и скидок черной пятницы. Не поддавайтесь на ненужные покупки, кроме нужных или очень желанных. Руна периода Аллатырь. Значение славянских рун. Основное значение рун. Прямое положение. Алатырь – камень на мифическом острове Буяни, Аз начало, – начало-начал. Мировая гора, ось мироздания, неподвижный, то есть уравновешенный центр вращения жизненных потоков. В декабре будет один из самых важных дней года – день Спиридона Солоноворота. Изобразите руну Алатырь в своей рабочей тетради или поместите руну на свой кошель и думайте о поворотном ключе ключе поворота дел на высоту и прибыль делитесь лунными вешками с близкими друзьями подписывайтесь на новости приходите на мастер-классы вебинары кто владеет информацией тот владеет ситуацией соответственно и владеет миром Текстовый вариант, чтобы сделать для себя заметки, можно прочитать в социальных сетях и в телеграм-канале Киры Соболь. На этом я с вами прощаюсь, хороших дней и до встречи в эфире.